Добрый день, дорогие друзья! Если вы мечтали приобрести дворец и у вас есть эквивалент 75 долларов США, то такая возможность есть 14 июля 2017 года в Беларуси. Гродненский областной фонд имущества выставляет на торги усадьбу у Мястовских. Эту усадьбу в лучший свой период времени с 1850 по 1880 года вы видите на экране своих компьютеров. Усадьба находится в деревне Жимыславль в 3 километрах от границы с Литвой. По моей оценке торги за усадьбу будут несущественными и есть очень большая вероятность купить усадьбу фактически по первоначальной цене. А теперь я подробнее расскажу о самом аукционе и о том, как еще совсем недавно выглядела усадьба. На сайте Гроднинского областного исполнительного комитета есть раздел «Аукционы». И если открыть аукцион, который пройдет 14 июля, то мы увидим извещение по продаже данного имущества. Из чего состоит данное имущество? В первую очередь это административное здание с двумя открытыми террасами, здание неустановленного назначения, еще одно здание неустановленного назначения, здание строительного склада и дорожки с многолетними насаждениями. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что все здания расположены на четырех отдельных участках. И участки очень небольшие. 9 соток, 24 сотки, ну фактически 25 соток, 6 соток и еще один участок 5 соток. Итого 4 участка с правом аренды на 50 лет. Что это означает? Это означает, что усадьба продается не... В ее первоначальном формате, если так можно охарактеризовать ее, то есть вы приобретаете не саму усадьбу, вы приобретаете только капитальное строение, находящееся на четырех земельных участках. И по моему мнению, это существенный недостаток данного лота. Начальная цена предмета аукциона 6 базовых величин. а Размер задатка одна базовая величина. Одна базовая величина в текущий момент в Беларуси равна 23 белорусским рублям. Соответственно, минимальная цена, по которой может быть приобретен данный лот, в случае, если будет подано заявление только от одного участника, считается следующим образом. 6 умножаем на 23 на стоимость одной базовой величины и добавляем 5%. Это первый шаг на аукционе. Получается 144 рубля 90 белорусских копеек. Именно по такой цене, в случае подачи заявления одним участником и признания аукциона несостоявшимся, в случае выражения согласия приобрести этот лот единственным участником, ему он будет продан за 144 рубля и 90 белорусских копеек. Обязательным условием аукциона является разработка проектно-сметной документации в течение трех лет с момента приобретения и пятилетняя эксплуатация объектов с момента ввода в эксплуатацию. Что это означает по жизни? В течение трех лет с момента приобретения вы обязаны найти архитектурную компанию, которая разработает для вас проект реконструкции, согласует этот проект и определит нормативный срок строительства. В течение этого нормативного срока строительства вы обязаны произвести реконструкцию под туристические цели. Далее в течение 5 лет эксплуатировать данную усадьбу. И только после истечения 5 лет эксплуатации у вас появляется право продать этот объект недвижимости. Стоимость проезда из Минска до дворца и обратно каждый раз для вас будет стоить 15 долларов. Я считал это следующим образом. В среднем автомобиль потребляет 9 литров на 100 километров. 9 литров умножаем. На расстояние 280 километров и умножаем на стоимость 1 литра 65 центов. Как же выглядит сама деревня Жимыславы и что в ней есть? Для этого я перехожу на карты Google. И Google мне подсказывает о том, что в деревне Жимыславы всего лишь 4 э, точки притяжения. Это магазин у реки, придорожная часовня, католический костел и сам дворец умистовских. Есть еще особенность, связанная с границей Литвы. Прямо на границе с Белоруссию, со стороны Литвы, есть замок на Аргелишске, где некоторое время назад проходил фестиваль Be Together. Сейчас фестиваль на этой площадке, насколько я читал в интернете, не проводится. Но замок, естественно, сам остался. И, вероятно, этот замок тоже привлекает каким-то образом туристов. Так, смотрим на деревню Жимыславль и на то, как выглядит или выглядел совсем недавно еще дворец. Как видно, замок очень сильно пострадал. Я читал, что в нем некоторое время назад был пожар. Естественно, он требует очень больших вложений. Вот эта картинка, которую я уже показывал, это состояние замка 130-140 лет назад. Данная фотография, которая сейчас показывается, это фотография, не относящаяся к этому месту. Замок у Местовских является копией польского замка и каким-то образом по ошибке польская фотография прикрепилась по геотегу к дворцу Местовских. Ну вот это выезд из самого парка, который расположен перед дворцом это текущее состояние дворца и построек, которые находятся рядом с ним. Я не уверен, что именно эти постройки входят в аукционный лот. К сожалению, это мне по фотографиям из извещения не удалось установить достоверно. Но общее впечатление о том, какое состояние объектов недвижимости они дают. Этот памятный знак поставлен в честь того события, когда предыдущие дореволюционные хозяева дворца передали его Велинскому университету. Сохранилась оригинальная плитка на входе в дворец. Насколько я понял, вот этот ледник, это здание ледника не входит в аукцион. То есть, эта фотография лишняя. По всей видимости, парк перед дворцом, часть камина, если она осталась сохранена. Вот эта постройка, по-моему, к аукциону относится. Да, вот она изображена. Памятный знак о том, что это историко-культурная ценность. И есть такой примечательный факт, на территории парка растет ясень пенсильванский, который является памятником природы Республики Беларусь и тоже охраняется государством. Много сохранившихся декоративных элементов на фасаде, но и многие из них требуют ремонта. По всей видимости, когда-то жизнь в этом дворце выглядела именно так. Стоят лужи и видно, что есть скривление этой поверхности. Это не первая попытка продать дворец у Местовских. В 2015 году дворец уже был продан. Покупателем выступал бизнесмен из Иордании. Цена на тот момент составляла 90 тысяч долларов. Однако в последующем бизнесмен не перевел все считающиеся государства платежи, и дворец был возвращен из государства. До бизнесмена из Иордании дворец пыталась приобрести компания из Бреста Брест Газстрой. А до Брестгазостроя был еще один предприниматель, который в середине 90-х пытался приобрести этот дворец. В итоге это четвертая попытка продать дворец, возможно, и она окажется также нерезультативной. Теперь я хочу рассказать о тех обстоятельствах, которые уменьшают ценность данного лота. Первые обстоятельства я нашел в гугле фотографию, на которой видно, что перед дворцом в в Дворцовом парке стоит памятник воинам-освободителям. При всем уважении к людям, отдавшим свою жизнь за освобождение Беларуси от немецких фашистских захватчиков, этот памятник стоит неконтекстно. Ему не место в этом парке, потому что парк усадебный, парк Дворцовый. И данный памятник должен был стоять где-то в другом месте, в другом конце деревни. Вероятнее всего, этот памятник был установлен... в в тот момент, когда в этом здании располагалась сельская контора. Ранее, в советское время, данный дворец использовался под сельский совет, и, видимо, сельский совет решил укрепить свое присутствие в парке установкой этого памятника. К сожалению, я не знаю, насколько реально осуществить перенос этого памятника, но в любом случае это и дополнительные затраты, и дополнительные трудовые силы, то есть придется кому-то решать этот вопрос, аргументировать его перенос и э, доказывать местным властям о том, что памятник необходимо переставить в другое место. Второе обстоятельство ⁇ это очень маленькие участки. Э, По-хорошему, рядом с таким дворцом должен быть большой сельскохозяйственный участок который владелец может использовать либо под парк, либо под сельское хозяйство. Как мне кажется, при наличии определенной доли энтузиазма на большом сельскохозяйственном участке владелец такого объекта может организовать сельское производство, выращивать эко-френдли продукцию. Может быть, иметь какую-то мелкую переработку этой продукции и получать дополнительную выручку от продажи этой продукции вне туристического объекта. Продавать либо в соседние крупные или условно крупные города, либо продавать эту продукцию в Минске при наличии хорошего спроса. Спрос на экологически чистые продукты постоянно растет. Этот рынок нельзя назвать сформированным, но тем не менее какие-то деньги на нем можно заработать и в доле выручки с этого объекта возможно сельскохозяйственное производство будет иметь превалирующую долю потому что только на одном туризме в дворец только на том что можно провести в этом дворце существенных денег не заработаешь их не заработаешь и в сельском хозяйстве рядом с этим дворцом но это дополнительное дополнительная возможность окупить этот проект. Следующее обстоятельство – это отсутствие прав на сам парк. Возможно, это тоже решаемая проблема и можно взять дополнительную землю в аренду у местных властей. Тем не менее, если эта возможность есть, для повышения привлекательности лота о ней надо указывать в извещении, либо а рассказывать о какой-то упрощенной процедуре получения дополнительной земли рядом с этим дворцом. На этом все, что я хотел рассказать о дворце Уместовских. Если вы решили поучаствовать в аукционе, сообщите об этом в комментарии. Очень интересно узнать дальнейшую судьбу этого дворца. Всем удачи!